про лимонад слышали ну, в, лек в лекции лимонад нет не слышал не тогда пишем метаболический лимонад это по сути те компоненты ради которых организм разрушает себя получив получить вот эти промежуточные полупродукты такого распада скажем так и запустить их на топку если мы их дадим извне то организму разрушать себя, чтобы получить их, не нужно. Это определенного вида органические э кислоты. Сейчас мы напишем все. Значит, лимонад, состав. На стакан воды uh -huh. можете кружку побольше. Там не 200 грамм обычный стакан, а там до полулитра кружечку такую. Я все это в пивной делаю, ну, а вы себе подберите, в чем вам удобно будет делать. Угу. Столовая ложка уксуса, либо яблочного, либо винного. Если угу. делать лимонад по типу сидор, то яблочный. Если по типу шампанского, то винный. Для взрослых... Но тот, который продается в магазинах, он подойдет? Конечно. Это все одинаково. Даже столовый уксус подойдет. Угу. Только не эссенция, а именно уксус. Там 5-9%. Не, не более 9%. Столовая ложка уксуса. Второй компонент. Глицерин чайная ложка. Следующий компонент. Сок. Полу-лимона, половинки лимона. Угу. Следующий компонент. Янтарная кислота аптечная. Пять таблеток растереть в порошок. Янтарная кислота. Следующий компонент АЦЦ Лонг, то что от кашля продается ну, в аптеке. АЦЦ Лонг 600 миллиграмм одна шипучая таблетка, одна шипучая таблетка. Следующий компонент четыре вида ягод, можно замороженных, прям по горсточке там по чайной ложечке. Так, uh -huh. жменьку взяли бросили черника смородина uh -huh. клюква грусника uh -huh. ну и можно, uh -huh. можно чайную ложку без верха с орбита туда же uh -huh. все это блендером гомогенизировать чтобы морс такой получился а ццшка прошипит а все остальное растворится вот и после этого загасить содой первый день вам нужно будет подобрать дозу соды чтобы дальше не считать не подбирать то есть вам нужно берете треть ложечки соды опускаете медленно мешаете оно начинает шипеть Угу. Пробуйте на вкус, кисло противно, там полно кислот. Берете угу. еще раз, опять мешаете, пробуйте на вкус, чуть менее, но все равно кисло, пить неприятно. В общем, угу. доводите до состояния, что почти кислоты не осталось, почти полная реакция нейтрализации произошла. Может быть чуть-чуть слабенькая кислинка и уже угу. перестает шипеть активно, то есть почти не шипит. Запоминаете количество раз вот этих вот шагов, сколько вы делали. Допустим, четыре раза вы делали, да? И уже четвертый uh -huh. раз, когда вы опускали вот эту треть ложечки, уже почти не шипело. И легкая-легкая кислинка такая, ну, кислоты даже не чувствуется. Вот вы запомнили, uh -huh. сколько в этот день выпили, что получилось. Прям залпом выпиваете. Uh -huh. Со следующего дня и дальше... Соды добавляете на один шаг назад. То есть, было, допустим, 4 раза, да, по третий? Угу. Значит, 3 раза по третий – это 1 чайная ложка. Обычно где-то около, примерно около чайной ложки получается на стакан, на кружку, может быть, чуть побольше. Вот, вы первый раз как бы титровали, подобрали количество соды, чтобы получался угу. на выходе чуть-чуть кисловатый, приятный такой вот настой, да, с погашенными угу. кислотами. И дальше вы вот на шаг назад запомнили, сколько это, примерились, сколько вы будете зачерпывать, и все. Это теперь у вас будет вот стандартная доза на навсегда, навсегда, навсегда. Только угу. первый день вы примеряетесь, дальше делаете. И дальше, когда будете размешивать, пейте, кайфуйте в момент, когда газики идут, когда у вас лимонад, шампанское получилось. Оно брызгает приятно, лицо дает свежестью такой, заряжает, тонус дает, энергию дает. Пить раз в день. Угу. Вы можете, ну, как бы первое время просто выделить какое-то там время, допустим, между обедом, между завтраком и обедом несколько дней попить а так лучше под задачу то есть вам хочется устали допустим с работы пришли да еще ничего не приготовили не сделали быстренько замешали лимонад выпили его а потом начинаете готовить все остальное то есть вы дали все необходимые субстраты чувствуете допустим какая-то вялость усталость в течение дня да можете вот в этот момент сделать этот лимонад Потренировались там, просили, или до тренировки, перед тренировкой, если у вас планируется, вы можете сразу выпить, чтобы у вас все субстраты были готовы под нагрузку, поняли? Угу. Раз в день достаточно, будет тянуть пару раз в день первое время, пожалуйста. Но это недолго, вы все депо закроете коктейлями, лимонадом этим, и уже такой тяги сильно не будет у вас, вы будете более спокойны. Так, с лимонадом все. Следующий компонент, чтобы вам было вкусно и приятно жить, когда вас будет тянуть там на сладкое, но ну, это быстро уйдет, это глупость. Желешку, десерт будем делать сейчас с вами.